Друзья, всем большой привет, на связи Мила Колоколова. И сегодня я отвечу на один из самых распространенных вопросов, как заработать на инвестициях миллион. Прежде чем перейти к ответу на этот вопрос, я хочу сказать, что это все настолько индивидуально, и те рекомендации, те Ответы, которые я сегодня буду давать, они очень-очень сильно зависят от вашего типа инвестора, какой вы инвестор. Вы инвестор, который бежит на длинную дистанцию или вы стайер, который привык зарабатывать здесь и сейчас по-быстрому. Очень много зависит от ваших первоначальных положений. Используете ли вы ипотечные кредитные деньги, либо вы только инвестируете на свои деньги. Очень зависит от стратегии. Стратегии есть несколько в инвестициях. Это ежемесячный денежный пассивный поток. Вторая стратегия – это купи-продай, спекуляция. Это капитализация. Третья стратегия – когда вы сейчас покупаете по одной цене, держите какой-то промежуток времени, потом перепродаете. Поэтому здесь. Сказать однозначно, что делай раз, два, три, получишь миллион, нельзя, но одно можно сказать точно, нельзя использовать инвестицию как волшебную таблетку, как волшебную пилюлю, что вот, мол, я денег дал и вот давайте денежки идите ко мне. Обязательно, и это является одним из моих жестких правил, нужно пересматривать свои активы, пересматривать свой портфель. Как можно чаще, то есть каждые 3-6 месяцев смотреть рыночную стоимость актива своего, какие-то активы закрывать, из каких-то стратегий выходить, в какие-то заходить. Именно это даст вам уверенность, как инвестор. Именно это вам даст хороший показатель среднегодовой доходности. О чем я говорю? Есть такие активы, например, квартиру, да ты ее покупаешь, она растет какой-то промежуток времени, например, 2-3 года, и после этого она перестает расти, и здесь надо принимать решение. Если она тебе приносит хороший пассивный денежный поток, то можно ее оставить. А если ты понимаешь, что все, то есть стратегия себя и жила, и денежный поток тебя не устраивает, и своего лимита по росту цены она уже достигла. Может быть выгоднее в этот момент продать эту квартиру. Дальше нужно смотреть, если мы хотим получать миллион рублей, то мы хотим миллион рублей получить сразу же, за месяц, за год, за сколько, то есть за какой промежуток времени, насколько сильно мы хотим в этом участвовать. То есть мы хотим купить что-то, продать. Сразу же получить этот миллион Или мы хотим максимально пассивно это сделать Чтобы кто-то управлял этим объектом Чтобы кто-то управлял вашим активом Поэтому здесь, конечно, отталкиваемся прежде всего от вас Но если так вот на пальцах по доходностям поговорить То миллион рублей в год это примерно 85 тысяч рублей в месяц Чтобы получать такой доход Если вы положите деньги в банк просто на вклад, на депозит То вам нужна сумма примерно ну, 13-14 миллионов чтобы получать такой пассивный поток Если такой суммы нет Если вы хотите поднять доходность своего портфеля Хотя бы в два раза и получать 15% годовых Что в принципе сделать не так сложно Сумма нужна всего 6, там 300-6500 При этом вы понимаете Если есть возможность использовать ипотеку То можно конечно зайти в доходные объекты недвижимости И получать 40-60% годовых на вложенные деньги Потому что большую часть денег мы будем брать кредитными деньгами деньгами. Таким образом, единого совета, как распорядиться деньгами, нет, чтобы получать миллион. Я бы здесь порекомендовала все-таки индивидуально подойти к. К этой ситуации потому что кому-то нужны более спокойные инвестиции кому-то комфортно купить номер в отеле пусть он приносит 10 годовых зато точно стабильно железно кому-то нужна агрессивнее стратегия но смотрите за балансом В вашем портфеле всегда должен быть баланс 20 на 80 не больше 20 процентов денег в высокорискованных стратегиях если сейчас у вас есть в портфеле высокорискованные стратегии, их большинство, да, это большая часть всех ваших денег. Это очень опасная ситуация, потому что сегодня все работает, завтра может перестать работать. И обратите внимание на такой момент, как подушка безопасности. Если у вас ее нет, то инвестировать вообще пока запрещено. Поэтому начните с того, что вы отложите 6 ваших ежемесячных расходов, расходов вашей семьи, чтобы быть просто спокойными. Это деньги не для инвестиций, это деньги на всякий случай, чтобы при любом раскладе подушка у вас была. Ну и напоследок, если вам не хватает обратной связи, конкретной рекомендации, что делать вам в вашей ситуации по инвестициям, я вам рекомендую взять индивидуальную консультацию, прийти к одному из моих кураторов, возможно прорваться, записаться ко мне на личную встречу на личную консультацию, где мы могли бы разобрать конкретно вашу ситуацию, что делать именно вам, чтобы получить тот самый заветный миллион рублей с инвестиций. Учитесь у практиков, экономите свое время, свои силы и ресурсы, покупайте время более опытных людей. Это вот. Тот совет, который я даю в первую очередь себе, я им активно пользуюсь в Надеюсь, он поможет и вам. Ну а ссылка на консультацию, описание консультации вот здесь вот в описании под этим видео. Я вам желаю удачи, успехов и чтобы ваш миллион обязательно к вам пришел и чтобы он был добыт в инвестициях именно тем способом, который хотите именно вы. Всем удачи и счастливо!